Такаев обвинил Назарбаева в покровительстве олигархам. Меня зовут Сайхан Сенсаев. Здравствуйте. Президент Казахстана Касым Жамар Такаев заявил, что при поддержке первого главы государства Нурсултана Назарбаева в стране появилась прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Кроме того, он поручил проверить компании, которыми они владеют. Подробности расскажет наш корреспондент из Нурсултана Даурен Хайргельдин. Сегодня Тукаев сделал ряд заявлений, в том числе касающихся социальной экономики и экономики в целом. И отдельным особняком стоит упоминание главы бывшего главы государства Нурсултана Назарбаева. Но перед этим президент Тукаев заявил, что в Казахстане крупные компании, в том числе и представители Олигархии будут пополнять, будут пополнять этот самый фонд для того, чтобы на эти деньги могли реализовываться какие-то социальные проекты, эффекты, выгоду от которых получат непосредственно Казахстанство. Он президент только пообещал массу реформ, и вот за час своего выступления он всего единожды упомянул бывшего главу государства, но при этом назвал его не по имени. Ельбаса, в стране появилась группа очень прибыльных компаний. И прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и соглас согласовать с ними размер ежегодных взносов фонда. Казахстанские политологи сходятся во мнении, что это был своеобразный намек и представителем, то есть самим олигархам и бывшему президенту Казахстана, которого, ну, можно так сказать, винят да, казахстанцы в том, в каком состоянии сегодня находится экономика и как далеки от нее рядовые жители страны. В этом же обращении Касым Жамар-Такаев заявил, что ситуация в стране стабильна и основная миссия УДКБ завершена. Через два дня, по его словам, начнется поэтапный вывод военных, который продлится около 10 дней. Но УДКБ в ответ заявили, что ожидают от властей республики обращения с просьбой вывести войска. И только после этого организация сама определит порядок вывода войск. 5 января после начала массовых протестов Такаев обратился за помощью к организации договора о коллективной безопасности. После в страну направили военных из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. По данным ОДКБ, они занялись охраной порядка и жизненно важных объектов. Сегодня же Такаев утвердил новый состав правительства Казахстана. Его возглавил Алихан Смаилов, который в последние дни был исполняющим обязанности главы Кабмина, а ранее министром финансов. Свои посты в новом кабинете сохранили главы Минобороны, МИД и МВД. Напомню, что после начала протестов Касым Жамар Такаев отправил правительство в отставку. Москва в ближайшее время определится, есть ли смысл продолжать переговоры с США по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вчерашнюю встречу представителей двух стран. В Кремле считают, что пока нет повода для оптимизма от российско-американских переговоров. Но и говорить об их результатах еще рано. Более четкая картина, по мнению Пескова, сложится еще спустя несколько раундов переговоров. Готовности для разговора на уровне глав государств, по его словам, пока тоже нет. Накануне прошла первая встреча представителей Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности. Речь идет о проектах, предложенных России. И в них говорится, что НАТО не должны расширяться на восток и включать в свой состав Украину и Грузию. США с этим категорически не согласны. В конце декабря администрация Джо Байдена тайно одобрила дополнительную помощь Украине еще на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех источников знакомых ситуаций. По данным издания речь идет про поставки оборудования, которое США ранее уже отправляли в Украину. Это стрелковое оружие и боеприпасы, приемники для засекреченной связи, медицинское оборудование, запчасти и другие материалы. Новый пакет помощи одобрили за считанные недели до начала переговоров в России и США по безопасности. При этом администрация президента США, по данным двух источников CNN, известила Конгресс о новом пакете только в январе. Двое других источников говорят, что некоторые чиновники узнали об этом по засекреченным каналам связи. В конце декабря был одобрен военный бюджет США, который предполагает оказание военной помощи Украине на 300 миллионов долларов. Вашингтон готов к дальнейшим переговорам с Москвой по поводу размещения военных и техники возле границ Украины, но только если Россия будет готова к подобным шагам. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман по итогам вчерашней встречи замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым. Стороны признали, что прорывов не произошло, но переговоры по безопасности продолжатся. США против требований России о том, чтобы в НАТО не вступали постсоветские страны. Там считают, что это нарушение. Их право определять политику самостоятельно. Москва продолжает настаивать на своем. Но мы подчеркиваем, нам абсолютно необходимо получить гарантии того, что Украина никогда, никогда не станет членом НАТО. Нам нужны железобетонные, водонепроницаемые, пули непробиваемые, юридические гарантии. Ни заверения, ни все эти мы обязуемся, мы должны и прочее, а гарантии того, что Украина никогда не войдет в НАТО. Венди Шерман также заявила, что прямого ответа от России на призывы Запада снизить напряженность на границе с Украиной получено не было. Москва заявила, что никому не угрожает и речь идет об учениях. Но Шерман настаивает, цитата, «они могут доказать, что у них нет намерений вторгнуться в Украину, вернув военных обратно на места дислокации». Мы твердо отвергали предложение по безопасности, предоставленное Москвой, который для США просто непроходной вариант. Мы никому не позволим бить по политике открытых дверей НАТО, потому что именно она лежит в основе Альянса. Вам следует извинить и, вероятно, понять наш скептицизм по поводу заявлений России о том, что это всего лишь учение и что мы не должны беспокоиться. Да, мы это слышим, но мы хотим видеть признаки деэскалации. Таким знаком может быть возвращение войск на свои постоянные базы. Писатель и публицист Виктор Шиндурович сообщил о решении уехать из России. Причина – угроза уголовного преследования со стороны бизнесмена Евгения Пригожина. В своем фейсбуке сатирик написал, что решил, цитата, «переждать снаружи». В декабре Шиндуровича обязали выплатить Пригожину компенсацию за его высказывания в эфире радио «Эхо Москвы». Там писатель заявил о связи Пригожина с частной военной компанией «Вагнера» и назвал его убийцей. Сам бизнесмен, которого СМИ называют близким к российскому президенту, эту информацию отрицает. Пригожин написал новое заявление против Шендеровича о клевете. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. Шендерович известен в России своей критикой власти, а в прошлом году его внесли в список иностранных агентов. Белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову этапировали в колонию. До этого 16 месяцев она провела в СИЗО. Наказание Колесникова будет отбывать в Гомельской колонии номер 4. Об этом сообщили правозащитники. Накануне стало известно, что в колонию также направили соратника оппозиционерки юриста Максима Знака. Напомню, что приговор членам Координационного совета белорусской оппозиции вынесли в сентябре. Колесникову и Знака признали виновными в заговоре с целью захвата власти, создания экстремистского формирования и публичных призывов к действиям, угрожающим национальной безопасности. Марию Колесникову осудили на 11 лет тюрьмы. Максим Знак получил на год меньше. Они признаны политзаключенными. Приговор оппозиционерам также осудили и в Евросоюзе. Вспышка штамма «Омикрон» ожидается в России к началу февраля. Такой прогноз сделали в центре имени Гамалеи. Там заявили, что новый вариант COVID-19 распространяется быстро. При этом количество тяжелых и летальных случаев ниже, чем при других штаммах. Наконец, декабря в России было выявлено около сотни случаев варианта «Омикрон». Всего за последние сутки в стране выявили 17,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это почти на 2 тысячи больше, чем днем ранее. Тем временем Соединенные Штаты побили мировой рекорд по случаям COVID-19 за сутки. Об этом сообщило агентство Рейтер. Там подсчитали, что за прошедший день в США выявили 1 миллион 350 тысяч новых случаев коронавируса. По данным Рейтер, рост заболеваемости может быть связан с распространением штамма омикрон. По состоянию на 5 января на этот вариант в США приходилось 95% новых случаев за неделю. В Италии в возрасте 65 лет умер председатель Европарламента Давид Сосоли. Причиной стали осложнения, которые возникли после нарушения иммунной системы. В конце декабря политика госпитализировали. По словам его представителя, Сосоли находился в отделении онкологии. Осенью прошлого года он перенес тяжелую пневмонию. А в декабре заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание. Выборы его преемника были назначены на 13 января. Европарламент Сосоли был избран в 2009, а пять лет спустя он стал его спикером. У него осталась жена и две дочери. Это были главные новости к этому часу. До встречи в эфире.